Ребят, приветствую, добро пожаловать на мой YouTube, меня зовут Давыдов Денис, я занимаюсь заработком в интернете и криптовалюта. И в сегодняшнем видео я вам расскажу про Cool Wallet Pro, про такой э, холодный кошелек, где можно безопасно хранить свои деньги, поскольку в сегодняшних э, геополитических э, условиях очень небезопасно, ребят, хранить деньги на биржах, поэтому... Вот такие аппаратные кошельки очень даже, кстати, очень даже актуальны, поэтому запишу такой некий обзор гайд, как пользоваться данным кошельком. Ранее я, кстати, уже записывал по, а, обзор по кошельку Ledger Nano X, тоже очень интересный вариант для хранения денежных средств, посмотрите это видео тоже. А, что здесь еще такого интересного, помимо хранения денежных средств? Что еще здесь прикольного? То есть тут еще есть возможности DeFi. Что это значит? Можно стейкать определенные криптовалюты под определенный процент годовой и тоже приумножать свои активы. Сам продукт изготовлен в Тайване, то есть с 2014 года компания на рынке. И основатель данной компании уже, уже много лет работает с банковскими продуктами и ранее работал в своей компании как Visa и Mastercard. Что еще мне понравилось в данном кошельке, то что внешне он схож с дебетовой картой и не привлекает к себе особо много внимания. Есть, также есть определенная доп-станция, где вы можете подзаряжать данный кошелек, данную кошелек, карту. Заряда хватает на длительное время, там, на неделю, на месяц, все, в зависимости от того, как вы активно ей пользуетесь. Ну Достаточно долго можно обходиться без зарядки. Вот, работает она в тандеме с смартфоном, то есть предварительно нужно закачать приложение в Google Play или в App Store на свой смартфон, и в тандеме можно пользоваться данным кошельком. Работает карта по Bluetooth. Перед созданием, когда вы создаете здесь аккаунт, аккаунт, кошелек, да, активируете его, то система вам предложит сгенерировать сид-фразы. То есть данные сид-фразы в надежном месте сохраните, либо там куда-то запишите, чтобы в случае утили данной карты, либо в случае утере телефона, вы всегда могли восстановить ваши деньги на случай какого-то апокалипсиса. Поэтому во время генерации цифр надежно их сохраните. Так, смотрите, находимся мы на официальном сайте coolvalid.io. То есть предыдущая версия называлась cool S. Какие отличия от сегодняшней версии, которая в 2021 году появилась. То есть ну, то, что здесь больше памяти, можно больше кошельков закачать. Также... Поддержка каких криптовалют? Очень много криптовалют поддерживает, то есть биткоин, много различных альткоинов, стейблкоинов, очень много поддерживает. Также можно внутри данной криптовалюты обменивать деньги, можно покупать NFT там, при желании, можно также стейк, как я уже сказал, определенные виды криптовалют. То есть многие такие обновления добавили, которых в предыдущей версии не было. То есть тут некий есть встроенный дисплей, на котором и отображается информация. И когда вы пользуетесь данным кошельком на смартфоне, вам всегда необходимо подтверждать все различные ваши действия и на карте параллельно, поэтому и работают эти все вещи в тандеме, вместе взаимосвязаны друг с другом. Вот по дорожной карте мы видим, что у них уже в первом квартале 22-го, 22, во втором квартале будут добавления еще и с Митамаском они будут синхронизированы, много других блокчейнов добавят, то есть ребята молодцы, развиваются. Давайте вам теперь расскажу, как конкретно здесь сделать транзакции, как передавать деньги. То есть первым делом мы закачали приложение обязательно, да? синхронизировались с картой по Bluetooth, то есть подзарядили свой кошелек полностью. Да? Дальше создаем кошелек. После того, как вы начали создавать аккаунт, система вам предложит сохранить сеть фразы. То есть это можно сделать через экран смартфона либо через экран самой данной карты. То есть это более безопасный вариант. То есть Выбирайте 12, 18, 24 слова на выбор, все, дальше генерируете эти цифры, сохраняете их, записываете там в блокноте, в брошюрке, которые тоже вам даются вместе с кошельком и как бы сохраняете в надежном месте. После того, как вы сгенерировали данные сет-фразы, то есть каждую сет-фразу нужно подтверждать на кошельке и записывать. Вот. Вам необходимо будет ввести сумму всех этих чисел и подтвердить эти сет-фразы, после чего э, кошелек будет готов к работе. Далее просто закачиваем э, кошельки уже непосредственно внутри этого приложения, то есть выбираете там биткоин, выбираете там любые другие атом, дот, любые другие криптовалюты, которые вам интересны, вот и просто храните денежные средства. То есть напомню, здесь есть функция стейкинга, вы можете, допустим, тот же атом по 10 10,5 годовых можете сюда застейкать. К примеру вы держите данные монеты можно их здесь э, хранить чтобы они не просто лежали а они чтобы еще накапливать то же самое и dot можно по 14 процентов годовых сюда застейкать и трон тоже можно по 66 процентов также ребят здесь есть функция такая x-saving вы можете свои стейблкоины коины тоже здесь заморозить на полгода на год и получать здесь определенный тоже процент То есть 20 годовых здесь можно получать блокировка на 6 месяцев после можете пользоваться вашими деньгами тоже допустим в момент такой если вы держите деньги в стейблкоинах, их всегда можно не подвергать инфляции, которая постоянно за сегодняшний день в момент нарастает. Да, можно здесь через данную функцию, к примеру, тоже их сберегать денежные средства. То есть тут есть два, две депозитные программы под 8% и по 20% годовых. Как бы я этими программами не пользовался, но как бы здесь внутри этого кошелька такое и есть. Дальше здесь тоже OpenSea подкрутили, Rarible, то есть это NFT-площадки, где вы можете покупать различные арт-искусства и продавать тоже через данные кошелек, это все дело можно реализовать. То есть э, внедрили сюда очень много различных полезных штук. Также, ребят, здесь есть некий внутренний обменник, где можно обменивать криптовалюты. Также есть Wallet Connect, это некий протокол, который можно подключать к различным приложениям, который можно подключать э, э, к различным DEX и напрямую через... Э, этот кошелек управлять вашими деньгами а, и там пользоваться каким-то предложением. А, что еще важно знать? А, как получать, как отправлять здесь деньги. То есть вы, когда закачали, допустим, какие-то криптовалюты, там биткоин, вы можете его сюда отправить себе. То есть нажимаете уже на смартфоне непосредственно на вкладку ⁇ Получить ⁇ Дальше система вам предоставит ваш собственный адрес. У биткоина, кстати, и у многих других, других здесь криптовалют можно множество различных... А адресов на генерировать да все дальше этот адрес уже отправляете там деньги на этот адрес там с биржи вот вам кто-нибудь отправляет все можете здесь дальше хранить эти деньги в безопасности. так же самое когда и отправляете нажимаете кнопку отправить выбираете конкретно биткоин а, либо любую другую криптовалюту указывайте адрес получателя, указывать количество, выставляете комиссию там, на выбор да и отправляете деньги. То есть все достаточно просто, подтверждаете данную транзакцию. Конечно, все, все те подтверждения, которые вы здесь осуществляете, параллельно обязательно это прожимаете на карте. Вот, то есть вы будете в момент о, уведомлены об этом. да То есть все нажатия, которые вы осуществляете, параллельно еще нажимаете на карте. Поэтому они работают взаимосвязки друг с другом. Приложение и данная карточка. Все, отправляете деньги. То есть, таким образом здесь осуществляется транзакция. Также в настройках, что еще важно знать, есть такой э, момент: показать пароль соединения. Вы можете сгенерировать пароль соединения, и через данный пароль соединения можно подключить еще другое приложение, но уже третье приложение не сможет подключиться через данный пароль, потому что он будет уже обновлен. Поэтому тут можно управлять кошельком через несколько смартфонов. Допустим, подключить еще и резервный смартфон. Да, это реально. Вот, также вы можете с основного смартфона управлять устройствами, вы можете также а, добавить биткоин кэш при желании, вы можете также а, периодически обновлять данный кошелек в данном разделе, вы можете удалить свою учетную запись при желании, потом ее восстановить по резервным фразам, да, своим сет-фразам. Также вы можете установить пин-код на приложение, также вы здесь можете. А, в общем, а установить какую-то а, базовую валюту, в которой вы хотите, чтобы отображались ваши активы, либо там в рублях, в гривнах, а, в долларах, то есть в юанях, то есть все как, она ваш выбор общем Поэтому, ребята, вот такой вот обзор. Храните ваши деньги в безопасности, оставляйте ваши комментарии, как вам кошелек, и прожимайте лайки, ребят. Спите спокойно, храните деньги в безопасности. Всем пока, хорошего настроения, увидимся в новых видео.